Друзья, привет! По названию, по превьюхе, возможно, вы могли догадаться, что что-то пошло не так. И да, это будет короткое видео, поэтому обязательно досмотрите его до конца, так вы, скорее всего, поможете мне исправить ситуацию. И также обязательно не забудьте оценить ролик и написать в комментариях, что думаете по этому поводу. Но если ты попал на ролик впервые, то обязательно подписывайся на канал, потому что наша цель — это 5000 подписчиков до Нового года, и это видео будет небольшим, поэтому давайте сразу приступим, что к чему. Если вы знаете, то буквально, наверное, дней десять назад, может быть, чуть поменьше, чуть побольше. В общем, я решил провести эксперимент. А что будет, если выкладывать ролик каждый день? То есть каждый день, каждый день новый ролик. Для этого у меня есть контент-план, для этого я очень сильно напрягаюсь и иногда даже не досыпаюсь, что не хорошо сказывается на моих тренировках и, в принципе, результатах. Но, тем не менее, эксперимент есть эксперимент, и я хотел это провести как минимум до Нового года. И у нас сегодня, давайте посмотрим, а нет, на читах мне даже показывается, 18, 18 декабря, вроде бы сегодня декабрь. Я записываю несколько роликов сразу, скорее всего, вы увидите его 19 декабря завтра. Поэтому суть была в чем? Максимально сделать оборот канала и трафик. И если вы посмотрите на статистику, статистика просто безумно упала. Если раньше ролик в среднем набирал минимум полторы тысячи просмотров, самая худшая статистика это где-то тысячи просмотров, и в среднем это две, две с половиной, три тысячи, и дальше уходило еще даже за мои подписчики, он как бы дальше рос, распространялся, приносил аудиторию, и все было хорошо. То теперь, если ролик набирает тысячу просмотров, это уже просто офигенные показатели. Если полторы тысячи, то просто офигеть полторы тысячи. Что произошло? Почему? Давайте по порядку. Если вы напишите в комментариях и, наверное, подумайте, что, скорее всего, это из-за того, что видео выходит каждый день. Ну, то есть люди просто не успевают смотреть все мои ролики. Да, в этом есть какой-то небольшой процент. Но суть даже немного не в этом. А раньше, когда я готовился к этому всему, я сначала подумал, окей, я выпущу свой проект, ну как это, не то, что проект, просто я хотел получить этот опыт. Это перевод правил Арнольда Шварценеггера. Кстати, если вы не видели, ссылочка вылетает, скорее всего, вот здесь, а может быть здесь. В общем, ссылочка вылетает, посмотрите, если вы не видели. Это перевод правил Арнольда Шварценеггера. Там 30, где-то 35, возможно, минут чистой речи, чистейшей мотивации. И не только мотивации, но и план действий. То, что вам нужно делать для того, чтобы достичь до успеха в любой сфере, чем бы вы ни занимались. Так вот, после этого вся статистика канала просто безумно пошла на днище. Почему так? Во-первых, когда я загружал ролик, я столкнулся с проблемой авторских прав. На ролик сразу накинули авторские права, канал bodybuilding.com – я использовал их видеоматериал, после этого мне пришлось это все перемонтировать, по-моему, уже десятый раз, я об этом рассказывал, десятый раз перемонтировал, ну и рассказывают уже который раз. И, собственно, от авторских прав мне удалось избавиться, поэтому ролик стал монетизироваться, но сразу накинули желтый значок. Это значит, что ролик не подходит большинству стран для монетизации. А как известно, YouTube, ну как бы, YouTube в принципе говорит, что такого нет, но по опыту многих авторов, в том числе и крупных каналов, и не особо крупных, YouTube продвигает видео, которые круто монетизируются. То есть ему выгодно, что люди смотрят, смотрят рекламу, деньги идут, и, соответственно, этот ролик он продвигает дальше и дальше. А если какие-то проблемы с монетизацией возникли, то, скорее всего, он его либо заблокирует, либо просто не будет продвигать, либо кинет в теневой банк за авторские права. Что, скорее всего, со мной произошло. На этот ролик наложили желтый значок. Этот желтый значок означал, что ролик неприменим ко многим рекламодателям. Из-за чего? Причина не указана. Было сказано, что только ролик содержит какие-то нарушения. И что должен я его проверить. Я его проверил, нарушений никаких нет. Я написал всех поддержку, подал апелляцию. Они извинились, сказали, что окей, без проблем, мы сейчас все восстановим. Мне восстановили монетизацию, поставили зеленый значок монетизации, и все хорошо. Но при этом ролик абсолютно не набирал, то есть он... Даже сейчас, по-моему, набрал всего лишь 1000 просмотров, что соответствует минимальной вообще отметке моего канала. Это очень плачевная статистика. Особенно для ролика, на который я возлагал просто безумнейшие надежды и много туда влил и времени, и фисил, вообще много туда вообще, всего инвестировал. Так получилось, что окей, ролик не зашел, я думал, ладно, окей, без проблем, двигаемся дальше, бывает, это печальный опыт, тоже опыт, просто продолжаем. Следующий ролик я залил, это был комплекс мой, он набрал 1600 просмотров, и что я заметил, если раньше ролик в среднем набирал от 700 где-то, ну окей, 600-700 просмотров за первый день, за первые там, наверное, 8 часов публикации, дальше была ночь, как правило, на следующий день он продолжал расти, потому что YouTube-алгоритм показывает им новым людям, допустим, новым подписчикам, те, которые не успели посмотреть. И так ролик потихоньку набирал набирал. Собственно, там свои 2000-3000 просмотров он мог набрать спокойно, без проблем без особого труда то сейчас ролик набрал, допустим, 800 просмотров за первые 8 часов, условно за до ночи, то на следующий день ролик абсолютно не продвигается, то есть показов нет. В статистике канала, в аналитике можно видеть количество показов, количество просмотров. Если показы, например, идут на 6000, просмотры как правило, гораздо меньше, потому что показы это просто то, что было показано у вас в ленте, и вы на это кликнули, либо не кликнули. И я подумал, что «А почему? Почему так? Почему показов меньше?» Ну думаю, ну хорошо, бывает такое, ничего страшного, окей. Дальше начался эксперимент с этими видео каждый день, что должно было создать больше трафик, потому что чем больше роликов я выкладываю, тем больше шанс того, что какое-то видео выстрелит, и, соответственно, больше наберет аудитории, и больше защитит канала, и, в общем, продвижение круче. Это показано было и на опыте других авторов, и, в принципе, кто-то из русскоязычных авторов так делал. Игорь, кстати, так Вайтенко делал. У него это, ну, как бы иногда прокатываю, иногда нет. Но суть в том, что это хорошая стратегия для того, чтобы постоянно-постоянно стимулировать рост канала. При одном условии. Если каждый ролик на следующий день будет продвигаться. Но что произошло со мной? На этот же ролик, вот где комплекс я делал, тоже кинули желтый значок монетизации. Сразу же, мгновенно. Хотя изначально мне никаких значков никогда в жизни не кидали, потому что никакие права я не нарушал. Кроме одного, когда... Мы ходили кушать в хинкальную с лукой. Там, скорее всего, из-за того, что было много еды и много грузинских тем, это посчитали, что, типа, видео для Грузии создано, поэтому многим оно не подойдет. Вот. Но, кстати, потом там тоже восстановили монетизацию. И, в общем, сразу поставили желтый значок. Видео, опять-таки, не продвигается. Я написал в техподдержку, подал апелляцию опять. Они опять извинились, восстановили все, То, что никаких нарушений, все хорошо. И после этого каждый новый ролик, который я загружаю на канал... Моментально не показывается То есть, окей, поначалу, допустим, первые три или четыре ролика даже Даже первая часть статистика не шла То есть система YouTube просто не показывает мои ролики Она не уведомляет подписчиков иногда Не приходят уведомления Не показываются ролики в ленте Не показываются в рекомендациях и я подумал, что за фигня такая. Начал максимально копать информацию. Каждый день я копал информацию вплоть до сегодняшнего дня. Даже утром смотрел, читал. Накопал очень много по продвижению, по оптимизации. Еще больше, чем я знал на, на тот момент, на данный момент. И что я заметил? Как работают алгоритмы YouTube? Кому интересно? Допустим, есть ролик. Для того, чтобы ему продвинуться, ему нужно первоначальный трафик. Именно поэтому новые каналы очень тяжело растут. На данный момент у меня 3000 подписчиков, может быть, даже чуть побольше на момент выхода этого ролика. Когда ролик только выходит, подписчики начинают его смотреть, потому что они подписчики, то есть не на то и преданные зрители, которые так или иначе периодически смотрят ролики. Соответственно, набирается какое-то определенное количество трафика. Например, в моем случае эта стандартная цифра была 700, 600, где-то 800, иногда 1000, просмотров на 1200. Но факт в том, что эти цифры набирались за первые часы, там, 8-6 часов, 9 часов, ну, то есть до ночи. В следующий день приходит люди, допустим, если это школьники, идут там в школу, студенты идут в университет, они особо не смотрят. Часа где-то в 2-3 дня, где люди освобождаются после школы, если люди работают, они освобождаются после работы, часов 5, опять начинается трафик, YouTube начинает показывать новым людям, которые не посмотрели этот ролик еще. И опять трафик идет, идет, идет, поднимается, там набирается 2000 просмотров, где-то 200 ну, примерно на процентов 70-80. Вот первоначально трафик еще набирается. Дальше все по кругу. Новый день, новые люди, система показывает. Что же, происходит? Что же происходит сейчас? Сейчас, на следующий день, YouTube просто не показывает новым людям. То есть первый день хорошо все идет, сколько бы я ни набрал, то потом все, ничего не показывается. Я начал искать, искать, искать, и есть такая штука, что он не начинает показывать в том случае, если нет первоначального трафика, если плохое удержание аудитории, если малый процент CTR, CTR это процент клика по показам, то есть, допустим, вот вы... В ленте увидели мой ролик, кликнули по нему, это сразу добавляет процент к сетеру. Если вы не кликнули, пропустили там или чуть попозже нажали, то это процент у меня, соответственно, убирается. И система это видит как плохой знак для того, чтобы это видео не ранжировать больше, не продвигать. Соответственно, по этим всем критериям я сравнил статистику с прошлыми роликами. И статистика, представляете, была даже лучше, потому что сейчас я начал делать какие-то полезные ролики. Иногда какие-то такие вот разговорные, да, как сейчас, и люди это смотрят побольше чем, допустим, какой-то просто тренировку влог, хотя тоже. Ну плюс-минус. В общем, статистика была плюс-минус равной, либо даже в некоторой степени чуть лучше. Это значит, что по всем критериям продвижения ролика все должно быть хорошо. Но проблема была в том, что на следующий день ролик не продвигался. Вчера я пообщался с специалистом техподдержки, ее звали Екатерина. Мы общались с ней буквально там полтора часа вроде бы, и все, что она могла сказать. Я проанализировал статистику вашего канала, никакого, просмотра, никакого падения просмотров у вас нет. Вот вам такие-то -таки рекомендации. Я ей четко написал, что эти рекомендации я знаю, я все это изучил уже до вас. Вот моя статистика. Если вы посмотрите, то каждый ролик в среднем набирает в 2-3 раза меньше просмотров, чем в прошлый раз. Несмотря на то, что общее количество роликов теперь больше, поэтому в аналитике указывается, что в принципе статистика более-менее равна. Она сказала мне, что хорошо, в целом я это вижу, но ничем это не может быть обусловлено. В системе сбоев нет, у вас никакого бана нет, но об этом они никогда не говорят, потому что чисто официальность такого не существует. В общем, какой я вывод из всего этого? Есть проблема, по которой ролики не выстреливают, потому что на следующий день они абсолютно не продвигаются. Какой бы ролик я ни записал, какой бы полезный, там, качественный он не был, на следующий день он в любом случае не продвигается абсолютно никак, потому что сама система не показывает. То есть, почему вот я сделал такой вывод? В аналитике можно посмотреть график просмотров и график показов. Если график показов всегда растет, то есть система продвигает этот ролик, и люди, допустим, смотрят, он продвигается дальше. Если график показов растет, люди не смотрят, ролик начинает как бы заглушаться. Ну, то есть он перестает продвигаться системой как неинтересный. Все, он исчерпал свое. Здесь же какая ситуация? Показы не растут. То есть ролик YouTube не показывает в принципе. Он даже не дает шанса людям его посмотреть. Вот в чем дело. Я пытался объяснить это специалисту техподдержки. Она ничего не смогла ответить, лишь пожелала мне удачи и хороших новогодних праздников. Поэтому, опять же, вывод. Я не совсем знаю, что вот сейчас в этой ситуации делать, как теперь работать. Потому что что может быть лучше тяжелой работы? Это только тяжелая работа с умом. Только тяжелая работа с умом. А здесь получается, что работа тяжелая но по факту ничего особо от этого не продвигается. Подписчики очень мало растут, просмотры практически не добавляются, какой-то трафик есть, но такое. Ролики не могут выстреливать, то есть у них даже шанса нет выстрелить, потому что на следующий день ролик просто тухнет. И сейчас я нахожусь на такой вот грани, что мне с этим делать. Либо мне прекратить выпускать ролики каждый день, посмотреть, как отреагирует себя система, написать еще раз всех поддержку, посмотреть по монетизации все вот эти вот аспекты. И я даже не знаю, но это не нормальная, не здоровая тема, потому что если есть ролик, он должен продвигаться, если он интересный. А если неинтересный, то окей, ну пусть не продвигается. По статистике ролик интересный, он продвигается в первый день и, соответственно, должен продвигаться во второй. Но этого не происходит по какой-то либо системной ошибке, либо по причинам монетизации. Скорее всего, это из-за того, что мне кинули авторские права несколько раз, потому что раньше на мои ролики никогда в жизни не кидали желтых значков. А теперь это так совпало, что мне кинули страйки. Ну, не страйки, нет, нет, не страйки, желтые значки. И все, после этого вся статистика ушла в минус. Очень жесткий минус. И так много уже нагорел, давайте подведем итоги, что мы имеем на данный момент, что с этим делать. Видео выкладывается каждый день, есть тяжелая работа, есть статистика. CTR, удержание аудитории, также первоначальный трафик, все это готово, все есть, все четко. Ролики не продвигаются только на следующий день, только на следующий день, трафик нулевой, потому что сама система YouTube это не показывает. То есть это не просто то, что люди не хотят смотреть, а именно то, что система не показывает и не дает шанса посмотреть вам этот ролик, что очень-очень Печально, потому что если я продолжу делать ролики также каждый день, и каждый ролик будет заходить на 800, там 1000, 1500 просмотров, то смысла от этого не будет практически никакого, потому что новые люди, которые не подписчики, они этот ролик просто не видят. Мне нужно разобраться в этой проблеме, изучить корень, я не знаю. Я постараюсь написать еще раз в техподдержку, но надеюсь, уже другому специалисту попаду. Возможно, он мне что-то скажет. Но попробую накопать какие-то еще данные по теневому банну и как из него выйти из-за этих авторских прав. И также вывод, который я вынес, скорее всего, на этом канале я не буду заниматься переводами, потому что это очень сильно рисково для канала. Я помню, Ярослав мне в комментариях писал, и да, похоже, все-таки я на это наткнулся. Если ты досмотрел это до этого момента, тебе респект за то, что ты это знал, предупредил, но что поделаешь, вот все-таки это произошло. Так что, ребята, обязательно пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Я надеюсь, что вы досмотрели этот ролик до конца, потому что, если досмотрели, ролик продвинется, по крайней мере, я надеюсь, каким-то образом чуть подальше и зацепит какую-то, возможно, новую аудиторию, что впоследствии, возможно, выведет канал из этой всей фигни. Поэтому что будет дальше? Дальше я все-таки продолжу выпускать ролики, как минимум, скорее всего, до понедельника. Дальше уже посмотрю на статистику, что вообще с этим делать, потому что если выпускать ролики так часто, это не будет никакого отклика от них, то смысла в этом тоже никакого. Нужно все-таки решать, а не просто долбить в одну точку, ничего не меняя. Это немного неразумно. Как бы красиво это не звучало, но это абсолютно неразумно и только даст вот такой вот регресс каналу, потому что это действительно регресс. Если нет статистики, то YouTube также эту статистику как бы учитывают и не продвигают еще хуже. То есть, если есть какое-то непродвижение, это непродвижение фиксируется и идет дальше. И в итоге это загоняется в какую-то яму. В общем, тенденция идет нехорошая, нездоровая тенденция идет. Поэтому на, этом, на этой ноте заканчиваем ролик. Я надеюсь, вы досмотрели, оценили его, написали комментарий. И, возможно, у вас есть какие-то люди, знакомые, которые знают, как с этим справиться, как решить эту проблему. Буду обязательно рад, если вы напишете об этом. И если это поможет. Так что до встречи в новых видео. Завтра будет ролик, скорее всего, про историю зарубы подростков, а возможно какой-нибудь другой. До встречи!